Замочу семя льна на ночь, чтобы дальше сделать смузи. Просто берем семечки. Они бывают коричневые, бывают золотистые, то есть разные цвета. Но в данный момент я делаю коричневые. Все замачиваются семечки одинаково. и просто нужно залить я делаю это в два в три раза больше воды перемешиваю и закрываю ну вот прошла ночь с вечером мы замачивали семя льна вот она стала такое густенькое и живое для смузи я взяла 7 дна замоченные с вечера 2 банана 1 яблоко и 4 финика финики я предварительно убрала косточки можно тоже их замачивать но я не замачиваю чтобы с радостью оставалось Кладу четыре финика. Семь дна я положу сейчас в данный момент половину порции. Почистим яблоко. Я не убираю почему потому что там тоже есть своя личная клетчатка которая тоже необходима нашему организму но я лично так делаю вы если хотите вы очищаете Ну вот здесь малобато водички можно еще немножко долить. Фрукты можно по желанию и ставим с бендер. Получилась такая вот приятного аппетита. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.